здравствуйте подписчики моего канала с вами опять я хочу вот рассказать по просьбам моих подписчиков о устройстве моих гнезд ну вот примерно вот смотрим гнезда имеет у меня 40 40 40 квадратики такие внутри пеноплекс и плотная материя здесь вот шторки чтобы было тут комфортно и уютно вот к ним насестик подбирается потому что высоко они А высоко они, потому что здесь бункерная кормушка. Вот это крышечка вот открывается. Вот так там фиксируется. Вот она, вид заря. Тряпочка, мягенькая. И вот этот пеноплайв пеноплекс и вот они вот так вот оттуда где-то ну не знаю градусов 25 30 есть уклончик вот уклончик есть они скатываются сюда и здесь яйца принимаются ну вот эти вот яички это не их не яички ну, вот. Здесь чуть, чуть по другому Но принцип один и тот же А эти вот два Я еще не сделал Потому что они Не умеют Молодые Еще не знаю где нестись Вот они яички Маранов, вот и кочки я им даю. Это мини мясные, а это у меня индобудочки уже семейку я сюда посадил. Ну вот по поводу гнезд как-то вот так вот вот здесь более цивильно но рамы такие тяжелые куры что им сюда не добраться ну как то так